Странное закулисье с переносом CSGO на новый движок, инсайдерские комментарии бывшего работника Valve на эту тему, падение онлайна, серьезные последствия недавнего обновления и многое другое. Всем привет ребята, у микрофона снова Олег и сегодня я расскажу про все самые интересные события и будущие обновления CSGO. Но перед началом спонсор этого ролика Steam Level U, сервис, на котором ты сможешь быстро и удобно повысить свой уровень в стиме или автоматически поменять коллекционные карточки на ключи CSGO и наоборот. Просто логинишься на сайте через свой Steam аккаунт, вводишь желаемый уровень, выбираешь любой удобный способ оплаты, в том числе скины CSGO. Ждешь, пока бот сайта закинет тебе трейд со всеми необходимыми наборами карточек, принимаешь трейд и бежишь в профиль повышать свой уровень. За каждое повышение ты гарантированно получаешь какую-то медальку, смайлики. Фоны, купоны на скидки и многое другое. Также у ребят есть реферальная система и отдельная страница с раздачами рандомных игр, поучаствовать в которых можно просто выполнив обычные задания, вроде подписки на группу вконтакте или Steam. Steam Level U, ссылка в описании. 10 апреля, чуть более чем 2 месяца назад, в очередном обновлении для Dota 2 на втором Source появилось довольно странное упоминание CS Вернее, как появилось, уже существовавшие строчки внезапно обновились. Компонент Source 2 поменялся на неопределенный, версия с двойки поменялась на тройку, и такой относительно сложный рабочий термин Severity, обозначающий серьезность намерений и тяжесть последствий, сменился с хай на А. Первую букву алфавита. Для тех, кто вдруг не знает, как это работает, постараюсь объяснить вкратце: Severity Levels это условная градация, к примеру, от 1 до 5, где единица это все пиздец. Okay, Срочно надо работать, и если у нас что-то не получится, будет еще хуже. А пятерка это типа так, пофигу, можно как-нибудь потом заняться. Если считать, что А, первая буква алфавита это такая же единица, то приоритет и необходимость в переходе CSGO на другой движок не изменилась. Но почему же тогда версия внезапно стала третьей, а упоминание второго сорса и вовсе пропало пока что не очень понятно. На мой взгляд, это может означать сразу несколько вещей. Либо это полная отмена переноса CSGO на второй source. Либо это перенос и создание отдельной итерации второго сорса, чтобы КСГУ не палилась в обновлениях игр на том же движке. Либо это создание Франкенштейна из инструментария первого и второго сорса, чтобы не поломать то, как CSGO играется и как выглядит. Через 10 дней после того, как это случилось, бывший софтверный инженер Valve, который работал как раз над CSGO и Left 4 d 2 написал у себя в твиттере, что если порт CSGO на Source 2 до сих пор не случился, это очень плохой знак с точки зрения разработки. Люди в Valve работают циклами, каждый подобный цикл заканчивается серией увольнений и найма новых сотрудников, если команда не успевает уместить проект такой сложности, как перенос игры на другой движок в один рабочий цикл, это скорее всего значит, что разработчики зарекомендовали себя как малоэффективные, и их нужно уволить. По словам Ричарда, Valve не скупятся увольнять даже своих самых талантливых программистов. Параллельно с этим, буквально пару дней назад в Left 4 Dead 2 вышло относительно крупное обновление с поддержкой Vulkan. Для тех, кто вдруг не в курсе, это такой графический API, который помогает эффективнее распределять нагрузку между процессором и видеокартой, что в конечном счете зачастую повышает FPS. Абсолютно идентично обновление выходило и для второго портала в начале этого года. Буквально вчера ночью в Portal была довольна нативная поддержка графического PI на базе Vulkan. Ранее все игры на первом сорсе использовали устаревший P DirectX9. Теперь же добавив параметр запуска минус-vulkan, все запросы из библиотеки D3D9 dl будут перенаправляться в DXVK D3D9 dl. Грубо говоря, графическая P это такая программная штука, которая говорит вашему железу, каким образом рендерить пиксели, объекты или любую другую графику на вашем экране. И dxvk или же vulkan просто эффективнее для этих целей, нежели устаревший DirectX 9, так как он лучше плантирует нагрузку между ядрами вашего процессора и видеокарты. Ранее вулкан использовался только на втором сорсе, и судя по всему, продолжают через небольшие костые портировать со второго сорса на первый ровно так же, как было и с панорамой. В идеале было бы, конечно добавить поддержку DirectX 11 или DirectX 12, но насколько я понимаю это невозможно в связи с ограничениями движка первого сорса. CSGO, Left 4 Dead 2 и Portal 2 утилизируют практически одинаковую итерацию первого сорса, на основе чего можно предположить, что в ближайший год прослойка DXVK появится и для CSGO. Всем этим я хочу сказать, что игра и ее код моложе не становится. В последнее время появляется все больше и больше публикаций о всевозможных уязвимостях, которые не фиксятся годами. Создавая новые карты, разработчики настолько опираются в лимиты движка и проблемы с производительностью, что в некоторых случаях достаточно всего лишь поменять один параметр эффектов с высоких на средние, чтобы куча моделей X карты просто пропала, при всем при этом еще и проседает онлайн, понятно что лето, все отдыхают, а недавнее обновление и вовсе вызвало волну бана, заставив большинство бустеров приостановить свою деятельность, но типа 700-800 тысяч игроков это все еще хорошие цифры, однако это длиться вечно точно не будет. И разработчики сами себя загоняют в тупиковую ситуацию. Выпуская какие-то крупные обновления, они рискуют потерять большую часть аудитории, не выпуская и ничего не делая, они точно так же ее потеряют, просто медленнее. Я не думаю, что в Valve работают настолько глупые люди, и даже если основной план провалился, они точно займутся альтернативными. Но не будем о грустном. Буквально позавчера закончился 17 сезон плейтестов тестов на Faceit. В нем принимали участие две крайне ожидаемые карты Тускан и Интёршн 2. Полученный фидбэк поможет разработчикам быстрее закончить разработку и подготовиться к полноценному релизу. Ротация карт – это как раз то, чего сейчас не хватает CS:GO. Тот же Тускан, к примеру, уже попробовали во время профессионального шоу матча, и как сами игроки, так и зрители остались относительно довольны. В это же время Миражу исполнилось уже 8 лет. Просто представьте, Мираж это единственная карта, которая была в активном пуле мажоров все время своего существования. Я думаю, что уже наконец пришло время его как-нибудь визуально обновить или хотя бы дать дорогу новым карта. А пока комьюнити хейтит разработчиков за то, что они ничего не делают, официальный аккаунт CSGO впервые прокомментировал существование скрытого сюжета CSGO, и лично мне как человеку, который потратил целый год на создание ролика на эту тему, было крайне приятно, что разработчики про это не забывают, и я искренне надеюсь, что сюжет получит хоть какое-то адекватное предложение в будущем. И если вы так же как и я считаете, что в CSGO не хватает нового контента, можете заценить свежее творение от создателя Classic Offensive, на этот раз Zool решил воссоздать механики классического Бомбермена. На карте одновременно может играть от двух до четырех людей на куче всевозможных арен. После уничтожения блоков с рандомным шансом из них можно выбивать различные апгрейды, которые вносят дополнительное разнообразие в геймплей. Короче говоря, заценить точно стоит. Ссылку я оставлю в описании. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. После чего обязательно глянув и предыдущий ролик, там я рассказывал про прошлое обновление CSGO. Отдельное спасибо. Спасибо Яники, Риксану, Кассиару, Строубери, Фениксорду, Дмитрию Кмаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Локису, Владу Хексету, Касе Марковкиной и Бомж Ченулу. Увидимся!